приветствуюсь на канале Жизнь Деревни. сегодня мы покажем интересное приспособление для того чтобы не лопалась у вас кожа когда вы будете смолить поросенка есть у нас самодельная такая щетка кусочек досочки и вбитые в нее гвозди когда вы будете смолить когда появляется волдырь или еще что-то то есть вы его просто пробиваете и смолите дальше соответственно у вас кожа будет ровная, чистая и без трещин спасибо за внимание Здоровья вам и благополучия